уже через прокуратуру работать, потому что я знаю, что срочников через прокуратуру, потому что он даже ко мне подвигали эти срочники, они там трусились, дай это позвонить там отцу, он там решит вопрос, меня заберут. Я говорю, да наговорю звони, как без проблем, говорю. Типа, идите, говорю, что тут делать. Короче, да дело идти. в том, что тут нас, наша местная прокуратура, блин, гнилая просто. Да. Ну, оно так и есть, наверное, не знаю, но срочников тут и на показуху забирали, якобы, что их отправляют, некоторых оставили, одного кидали там он там два раза на передке был, там, ну, короче, в жесткие ситуации попадал, его что там трусило, и все равно его оставили, не могут ни назад отправить, короче, его тут, ну, короче, кого-то отправляют, кого-то не отправляют, тут непонятно, что, короче, творится. Ну, короче, буду все равно искать. Ладик, будем искать ходы обязательно.